Так, дорогие друзья, всем привет! С вами как всегда я, Могивара. И добро пожаловать в новую часть, где я буду практически все свои волшебные предметы тратить на улучшение моей родной деревни. Ну, как же без события? Праздничный штурм. Эта акция позволит нам забрать руну золота спустя два выигрыша. Но этого сегодня и сделаем. А перед началом мы зайдем в лабораторию и прокачаем некоторые зельки. Заклинание невидимости мы апаем за конечно книжку зелий. Дальше мы за молот. Зелий Получается апаем яд Дальше мы охотницу за головами Тоже за молот сражений апаем Я прикупил недавно И летим за следующим юнитом Который я хочу апнуть Это хок Садник на кабане Прокачиваем за 105 тысяч И за книжку сражений Тоже его апаем И нам следовало бы еще какого-нибудь перса Туда поставить на апгрейд Но мы сейчас это сделаем Перед началом прокачаем забор Купим за медали рейда Dark, чтобы потом хватило нам на нашего всадника. Так, у нас 129 тысяч, если еще плюс 25, то там получится, ну, где-то десяточка не хватает. Валькирию не хочется особо тр... на, на Валькирию тратить, хочется прям на самого дорогого персонажа потратиться. Так, ну что ж, давайте прокачаем забор. Тудамс, тудамс. У нас 14 лямов практически. Золото. Очень много скопилось. Ну и забор, естественно, скоро закончится вообще. В принципе, по нулям осталось. Так, что у нас здесь? Здесь еще есть ресурсики, эликсир. Три ляма забираем. Золото. Зелеизвучение. Или ресурсов мы можем сейчас потратить, в принципе, чтобы у нас быстрее ресурсы скопились. И забираем отсюда, чтобы у нас было все чики-пуки. Так, в у нас больше ничего нет. Так, ну все вроде, все ресурсы закончились, полетели в бой. Итак, магия монтажа. Нашел вот такую базу по 800, даже... Эликсиром миллион практически, и тысяч дарка. Нормально, в принципе, протачим здесь. Нам главное выиграть две катки. Ну, соответственно, это заброшка, мы ее обязательно заберем. Ну и, соответственно, ресурсики пофармить тоже нам неплохо будет. Я упустил, кстати, этот шарик. Не знаю, зачем. Здесь база вообще легкая, можно было бы без него. Ну, вот так вот решил. Кстати, дракончика я использую вместе со всадниками, потому что у меня задание еще помимо события в боевом пропуске. Хотелось бы все сразу же поуполнять. Поэтому вот такой вот микс странноватый. Да. Кстати говоря, как тебе рождественское обновление в Clash of Clans? Добавили всякие оформления, скинчики. Правда, я это покупать не могу, потому что мне как бы не донатят мои подписчики. Конечно, это странно звучит, но все-таки... Я даже не оставил ссылку. Но если вы хотите меня поддержать, ой, прошу всегда помочь. В общем, да. Стараюсь ради вас. Вот За это можно хотя бы подписочку на канал оформить и лайкос поставить. личная база. Забираем на 100%. Отлично, просто много ресурсиков забираем. Поставим наших войск, Убираем всадницы, потому что они нам уже не нужны. И полетели в следующую катку. Итак, опять магия монтажа. Нашел просто вот эту прекрасную базу спустя, ну, где-то 50 пролистываний. Просто по полтора ляма и 10 тысяч. У меня нет подкрепа, это очень плохо, но я высаживаю свою, своего тарана. Здесь база 13 ТХ, вот эти швырятели очень сильно мне, мне кажется, навредят. У меня шахтеры слабенькие. Даже, даже в деф, если от 10-го ТХ, то вот эти швырятели, они просто убивают, просто мочат всю, что, всю, что у меня есть. плешем. Так, окей. собирает орел под наших шахтеров что-то они быстро дохнут Где мои шахтеры вообще не вижу королевки просто один XP остается выживает до последнего такая хил подкинуешь мало ли выживет а у меня еще и подключилась Ратуша к ним, понятно все здесь даже двушки нет прикиньте решил позолотиться а в итоге я даже ну половинки не забрал ресурсов, хотя забрал половину да но хотелось бы больше если бы у меня был бы подкреп говорю у меня э по-другому по сложилась бы ситуация. Ну тут вообще надежд нет. Я смотрю, надо завершать матч. Окей. Хороший фарм все-таки, как-никак. Нам хватает определенно на нашего шахтера. И получаем за это событие самое главное руну золота. То зачем как бы, мы здесь и собрались. Руна золото для меня, конечно, очень важно, но не сейчас. Это на следующее какое-нибудь обновление. Какие-нибудь другие улучшения. Итак, ставим Хога на 9 уровень за 168 тысяч дарка. Прекрасно. Давайте прокачаем еще здесь. Чутка здесь у нас какая ничего нет. Давайте юзанем все наши зельки изучения. И плюсом еще заберем отсюда. И займем, скажем, что у строителя. Чтобы он не просто не стоял, Оставим его на воздушную оборону. Итак, ночная деревня, что у нас здесь поменялось? У нас осталась ночная ведьма мы ее ставим на апгрейд до 18 уровня последнего и все как бы остается только забор прокачивать это уже будет звание быстрее потому что у меня будет эликсир и золото капать именно туда давайте все потратим вот эти вот взяли часовой башни чтобы у нас быстрее прокачалось э, и в целом ресурсики быстрее капали к нам вот такой вот видос получился если тебе понравился Ставь лайкосик, подписывайся на канал. Обязательно поделись своим мнением в комментариях. И всем удачи, всем пока.